Хотя это может помочь мне контролировать магию. Можно попытаться. Вот и замечательно. Подожди! Эмма! Можно мне с вами? Я тоже хочу улучшить свои магические способности. Конечно, нельзя. Э? Брат! Кто ты? Да вы неплохо ее представили, но все эти слухи о ней неправда. Может, она и не лучшая из лучших, но точно неплохая. Но она всегда смотрит на нас как на мусор. Нет, она вовсе на нас не смотрит, будто мы не существуем. Боже, она ужасна! Настоящий демон, адское бестия! Думаю, ты хотел сказать суккуб.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 Ты был с матерями? и тоже внезапно возьмется и обнимет студентку младше себя? Тут был только я, выбора не оставалось. И ты сама виновата, что впала в ступор от страха. Как повернул-то? Я на тебя в полицию заявлю. Чё? А? <связывая> <связывая> Роды встречи! Ух ты, а вы смышленные! Как ни пытайся скрыть ауру, стоп, она смей, так, а она просачивается. Не виделись выпуска Фушигура! Нектар фей. Мы словно пчелы, что прилетели прекрасный в прекрасные бутоны Рос. Интересно, какие красавицы нас ждут? Надеюсь, будут похожи на фей и ставерны, яркие как солнышко. Допустим, здрасте. Облом. Ее можно разделать и продать шкуру, мясо и даже мовицит. А? Разделать ее? Ловко ты. Адо, да. я этим иногда подрабатываю. Теперь, чтобы забрать ресурсы, надо разделать трубку. Почему я не помню такого апдейта? Привет. Какое совпадение. Ты тоже за покупками? Сегодня моя очередь. У вас же есть магазины поближе. Я вовсе не сделала крюк, чтобы зайти в магазин ради шанса столкнуться здесь с тобой. Я просто шла, шла и как-то сама сюда пришла. Это ее самые длинный рассказы. Ну так, и какая у тебя ко мне просьба? Ко мне кто-то присосался. Чего? Какой-то жуткий! Присосался ко всему моему телу. Ужас! Издеваешься надо мной! <свеч> Извращенец! Нет же, все не так! Я просто вот. Встречали лишь те команды, что были внутри дольше пяти минут. И больше никаких подсказок нет. В итоге, ясно, что вы просите нас открыть любую дверь за пять минут. Превосходно. Чего-то он меня бесит. И меня тоже. Почему? Нас троих никто не одолеет. Вот же ж, блин. В одной команде ведь я с вами не сражусь. Обида, обида, хочу спать.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 Не можешь делать два дела сразу! Не бери, Солух! А? Я что, заснула? Что? Я проспала три часа! Я пытался тебя разбудить, но. Ну Как стыдно то Я все видела! На протяжении всех этих трех часов ты тихонько наблюдала за президентом! Вот, блин!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 Ты тоже слопала их, словно мелкие закуски. Обдумаю все позже. Сейчас нужно делать ноги! Этот рис раздражает. И как же его есть? У них должен быть главарь. Вон одно сваренное зерно. Это главарь! Что не так? Без соли никак. Да ешьте вы уже, пока оно горячее! Я объелся. Ничего, если я это тут положу. Даже страшно спросить, чего не жрали. Карбоновый щит! Карбоновый? В каменном мире такого не может быть! Не бойтесь! Я самым первым приму любой удар. Мы же тебе по башке попали! Вот это он твердолубый. Пацаны! Людей бить нехорошо. О, он серьезно сказал это во время боя? Почему бы тебе не купить ту же кофту, чтобы вы были как Барочка? А, отличная идея. До концерта еще есть время. Я успею сбегать до магазина. Yeah.